Можно тогда еще вопрос? Но... Раз такой. <смех> <смех> да, раз так. <смех> ну, для меня это все в новинку. Я вам честно скажу. Я новичок во всем этом. Но просто вот такое ощущение, но ну, мне такое, ну, это опять же кажется, да, Там все это в мыслях. А... Вот это ощущение можно поймать. Ну как, не поймать, люди его ощущают в кайфе. Но в каком-то наркотическом, ну, используя какой-то наркотический... Ну, по инструмент. сути, да, потому что то же самое алкогольное опьянение, оно сначала э, дает просто отцепление от мыслей. Оно отпускает именно, сознание. Да, именно поэтому люди э, чувствуют как бы такой вот покой и называют это отдыхом. Но ведь это ничего общего так. с сознанием не имеет. Ну так и просто я когда вижу, ну не знаю, может это мое ощущение, я смотрю соцанки какие-то разные, да, ну то есть других людей, ну то есть не только ваши, там еще кого-то. И вот, ну без примеров, ладно, то есть и, ну если вот здесь я вижу, ну я не знаю, но я можно так утрированно все это опишу, живые глаза, ты их видишь, да неважно даже если это картинка в интернете, видео, видно глаза, но это они, они живые, в них жизнь них вот, ну, не знаю, искра, что называется, ну, может быть, это мое ощущение, ну, как под душа, да, то есть. А в тех глазах ты видишь, я не знаю, человек под наркотическим опьянением, ну, то есть человек по обкурке, да, она ощущает, ну, неважно, он, она ощущает, да, вот эта осознанность, она, безусловно, есть вот. -вот. Но она ограниченная. Потому что сохраняется связь. Я понимаю. С а как тогда ты можешь нести что-то, ну то есть нести вот, ну, ну я не знаю, у меня какой-то, ну, понятно, что это тоже ум, все это, что, вот, протест. Но как ты можешь этим делиться, если это только, ну, без проблем, мы все можем покурить, кто не испытывал это состояние осознанности, да, на какое-то, ну вот, мгновение, все могут покурить, попробовать, ощутить. Но это же ничего общего не имеет с осознанностью. Ничего вообще вот даже рядом не стоит. Или я не права? Дело в том, что когда мы искусственно каким-то образом вызываем вот такие вот состояния сознания, потом неизменно возвращается ум с удвоенной силой, если не устроенный. Но поэтому мы тогда используем гораздо большее количество наркотиков, и впоследствии мы становимся наркоманами, которые уже... Ну, они постоянно в этом состоянии, но просто это закончится рано или поздно. Ну, все знаем, чем. Нет? Да, конечно. Но, а Именно тогда... поэтому и не стоит это делать. Ну, так это значит, ну, это опять, это самообман. А какой мы можем говорить о осознанности, если... не, мне просто очень многие люди говорят об осознанности, ну, там, курят траву. Я говорю, о чем мы с тобой говорим? Я говорю, ну, как бы это... Ничего общего. Вот вообще ничего общего. Нет ты ничего не понимаешь. Ну, наверное, да. <смех> У каждого свой опыт, вероятно. <смех> Но, опять же, это же тоже игра. Значит, опять же, ему, ну как, вот, значит, это нужно пережить этим людям. То есть, это опять же, вот, принятие происходящего, значит, их вот такая жизнь, ну, их сознание, да? То есть это их игра. Нужно понимать, что, ну, во-первых, с помощью вспомогательных каких-то средств какую-то часть осознанности можно уловить, потому что есть множество э, средств, способные остановить мыслительный диалог. Вот. Но нужно понимать, что э, за этим будет очень сильный откат, потому что это не была естественная наработка сознания. И нужно понимать, что никогда никакие наркотические вещества вас не приведут к освобождению. Употребление любых наркотиков, даже самых легких, это порабощение сознания. Даже если есть ощущение временного освобождения. Затем это ведет к э, порабощению за счет привязанности. Поэтому однозначно смысла совершенно никакого нет через употребление вот каких-то любых средств. А смысл в настоящей осознанности есть в чем? -то? Это естественное состояние сознания. Когда мы говорим об осознанности в настоящем моменте, мы говорим о эм, освобождении от всего ложного, что есть в сознании. Итак, и при освобождении от всех ложных тенденций мы распознаем истинную природу, вообще реальности и жизни. Навсегда, ну, процессах... Вечности. Конечно. И это не является умственной игрой. Это не является а, какой-то вот искусственной такой наработкой, в которой непонятно, где игра ума, а, где действительно не было мыслей. Вот. Ведь все же люди к этому образуют, рано или поздно. Ведь они не могут от этого уйти. Не могут. Вот чтобы так совсем уйти, чтобы вот вообще потеряться, ну то есть в масштабах вечности. Вот ну, те, которые выбирают другие игры, да, ведь кто-то выбирает игру, ну понятно, что там жесткие игры, жесткие в плане, ну как, или, или это уже наоборот, ну вот есть люди, да, ну как. Понятно, что есть, ну якобы есть люди без души, да, то есть без, там, без Яна. Но ведь если он захочет пойти к этому своим желанием, он же все равно сможет измениться и прийти, если он захочет, если он сможет эм, распознать в себе вот эту любовь, которая является вечной вибрацией, которая несет в себе вечную жизнь. Но она же есть во всех, или? Она да, конечно, потому что это, есть, это является сутью сознания. И если что-то где-то осознается, это уже подразумевает то, что это осознается любовью. Другой вопрос: если эта любовь настолько занавешена ложными понятиями, что эм, начинает внутри индивидуального сознания восприниматься настолько искаженно, что человек с радостью причиняет другим боль, то здесь как раз насколько человек сможет распознать в себе все эти ложные понятия, которые препятствуют осознаванию любви. И вопрос исключительно в этом. С точки зрения истины все к этому придут, потому что все уже есть это. И приходить некуда. Но с точки зрения индивидуальностей осознанная... Вот именно осознание истины, осознанное через индивидуальность, возможно, не у всех. Такова жизнь. Это никогда не сможет произойти в муравьишке или в коровке или в каком-то человеке. Но, тем не менее, если есть такое внутреннее устремление человека, это говорит о предрасположенности и о, о возможности этого именно в вашем индивидуальном сознании. В то время как какой-то, там, не знаю, сильно отождествленное сознание СЭГО, которое любит вот, эм, наслаждаться, допустим, да, болью у других, да, вот -то, такое, то этому, эм, такому человеку в голову не придет. Даже такая гипотетическая возможность, чтобы ее использовать в реальности. Спасибо. Звучит музыка.